Ну сюда проходи! В эту ебучу дырку становись! Не хочу! Пошли сюда! Вс! пошел нахуй! Питер! Мо! Мо! И ч ты сделал? Мо! И ч ты сделал? Пиздец, сундуки заполнены! Да ну нахуй а вот не заполненный! Я тебя загрей Зачем? Ты меня за Чтобы Чтоб твою мать была шлюха ебать! Ну, отдай мои ебать, ресурсы. Ебать, как ты тут оказался, блять? Пиздец, пиздец, пиздец, пиздец, пиздец, ты куда пошла, шлюха ебаная? Ебал, ебал! Пшёл нахуй отсюда! Пшёл нахуй! Так, что ты сделал опять? Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ ты, блядь, нахуй! Как ты сюда телепортировался? А ты, че, у ты? Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ сюда Ч ⁇ Даже... У тебя ч ты, блядь. Чего ты? Может твой ресурс отдашь мы разойдемся, да? Какого ты хуе, блядь? Нахуй! Че так ебать! Пошл на! Как ты тут оказался? А, блядь, Как ещ раз? Как! Стока, я просто на север зашл! Как! Что как? Что, что за происходит? Что, нахуй? Нахуй! Убий! Успокойся, успокойся, успокойся. Все, успокойся. Давай так, все, успокойся. Давайте? Я хорошо, хотя, чувак. Чувак, законно, успокойся. Чувак, успокойся, успокойся. Ты что, болен, что ли? Поколений! чувак, это игра всего лишь с поколением! Кама выиграла! Шлюха! И папа! Слеха! И И папа! Слеха! Слеха! Слеха! Человек, что происходит? Ч ты реально болен, то я? Я! Я, я фокус покажу? Не надо, не... <свят> нет, другой фокус Погнали фокус? All right. <laughs>